Всем привет! Вы смотрите канал Настольный Теннис для всех. Погнали! В этом видео я хотел бы рассказать о таком элементе, как удар слева шипами. Шипы могут быть двух видов. Либо длинные... Либо короткие шипы для атаки. Ну, конечно, есть еще средние шипы, которые находятся между короткими и длинными. Но я отнес бы их все-таки к категории длинных шипов для защиты. Соответственно, на примере своих шипов они у меня короткие для нападения Andro Blow Fish Plus я ими играю достаточно давно они мне очень нравятся я хотел бы рассказать как выполнять этот очень полезный и эффективный элемент удар слева давайте поговорим о его особенностях выполнения и начнем конечно же с ног вот несколько моментов на которые стоит обратить внимание первая правая нога Чуть э, впереди левый располагается, ноги согнуты в коленях, корпус э, должен быть э, наклонен вперед и ноги. Должны стоять на носках Вот как это выглядит в динамике То есть для чего ваши ноги должны стоять на носках Для того, чтобы автоматически корпус у вас был наклонен вперед Соответственно мяч вы будете встречать в правильной точке А не заваливаться назад Что снизит скорость и точность удара обратите внимание также на то что локоть немного выходит вперед при замахе вот как это выглядит сбоку и посмотрите движение резкое и обязательно еще один момент ноги двигаются на мяч вперед сокращать дистанцию то есть мы не ждем пока мяч залетит до нас вот как это выглядит динамики а Сближаемся на него, тем самым мяч от вас будет лететь уже гораздо быстрее. Вот другой ракурс, ведь спереди, обратите внимание, здесь локоть правой руки выносится вперед, плечо также выносится вперед и кисть на замахе скручивается и приближается к корпусу, для того, чтобы в руке была сила и скорость для удара. И, конечно, я не мог не отметить еще один очень важный момент. При выполнении удара слева ноги предварительно подсаживаются, то есть вы заряжаетесь, и в момент, когда ваша ракетка встречается с мячом, ноги чуть выпрямляются, но не до конца. И, конечно, один из основополагающих моментов – это мяч вы должны встречать перед собой. А у меня на этом все. Увидимся в следующих видео. Пока!